Насладиться ароматом восточных благовоний. Почувствовать ритм, сыграть мелодию, узнать тайну древней живописи и прикоснуться к ней. Грузиться в медитацию и почувствовать гармонию пространства, курить кальян, иметь свой оберег и амулет, приносящий удачу. Ощутить прикосновение ветерка, услышать его в звоне колокольчика, увидеть целый мир в глубине кристалла. Это не мода. Это традиции мира.